Работа на дому. Отвечать на звонки, выращивать грибы, писать комментарии на сайтах. Выбор «работа на дому» не такой уж маленький. Мы решили узнать, какая из работ на дому действительно приносит деньги, а какая – очередной развод. Несколько молодых мам, которые сидят дома с детьми по нашей просьбе, устроятся на надомную работу. Посчитаем, кому и сколько удастся заработать и сколько времени на это уйдет. Лилия решилась взяться за пошив штор. Работа творческая. Оплатить обещали 400 рублей за каждую штору. Я люблю шить. Я дома очень часто шью. Для семьи, для ребенка. Все материалы Лили предоставили бесплатно. Но заключили договор о материальной ответственности. Это значит, что если Лилия испортит ткань, ей придется оплатить ее стоимость. Полина выбрала свою идеальную надобную работу – выращивание клубники. На одном из интернет-сайтов подробно расписано, как легко за ней ухаживать, а также про отсутствие конкуренции и круглогодичный спрос. А главная зарплата составляет от 40 тысяч рублей в месяц. Неплохо для надобной работы, согласитесь. Все, что необходимо, это купить саженцы, землю и большой горшок. Стартовые вложения Полины составили 505 рублей. Она старательно по инструкции высадила клубнику и поставила горшок на подоконник. Катя решила сотрудничать с компанией, которая проводит соцопросы. После регистрации на сайте, которая заняла одну минуту, с ней заключили договор и предоставили на выбор несколько анкет. Анна решила освоить работу диспетчера. Собеседование прошло прямо по телефону. С сегодняшнего дня Аня будет обзванивать потенциальных клиентов компании с предложениями о сотрудничестве. Зарплата 50 рублей в час. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Uh -huh. Единственное, на что стоит обратить внимание при устройстве на подобную работу, это форма оплаты. Многие фирмы предлагают не деньги, а скидочные купоны на различные товары. Лучше узнать, что это за товары и понять, нужны ли вам такие скидки. Месяц спустя мы выяснили, сколько удалось заработать нашим молодым мамам. Лиля потратила три часа на пошив шторы. Работа для нее оказалась несложной и интересной. Осталось только отнести штору работодателю и получить свою первую зарплату. Какая что что Очень сильно стел, что Деньги лили не заплатили, но правда и не потребовали оплатить якобы испорченную ткань. На мой взгляд, эта компания специализируется на таких, как я, дает работу, получает результат и прощается с работниками. Клубничный бизнес тоже не пошел. Во-первых, половина саженцев погибли через несколько дней. Во-вторых, выяснилось, что выращенную клубнику компания предлагает продавать самостоятельно. Если бы что-то у меня получилось, я думаю, рублей бы сто, может быть, я бы и выручил. Поэтому, если рассчитывать на какой-то более плодотворный результат и сумму побольше, это нужно же брать уже количеством. и нужно это все масштабно делать. Образцовая мама Ани честно пыталась выполнять свои обязанности диспетчеру на телефоне. Регулярно звонила клиентам по базе данных. Правда, в день ей удалось выкроить для работы не больше двух часов. Работать с маленьким ребенком на телефоне оказалось невозможно. Когда говоришь по телефону, он постоянно кричит, разговаривает или еще издает какие-то звуки. Требует внимания. Оплата 50 рублей в час. В день получается 100. Итого за месяц Аня заработала 2000 рублей. И последняя домашняя работница – Екатерина. Она участвовала в соцопросах на разные темы. Примерно по часу в день заполняла анкеты. Анкеты были следующего содержания. Там, есть ли у вас домашние питомцы, сколько у вас там проживает человек в квартире. Вот, как, какая марка автомобиля, сколько автомобилей и так далее. За месяц Екатерина получила 10 тысяч рублей. При этом она работала всего час-полтора в день, пока ее малыш спал. Самой прибыльной деятельностью для молодых мам оказалось интернет-анкетирование.